Ребята, всем огромный привет! С вами Роман Скудер компании ⁇ ForceLife ⁇ Специально для компании ⁇ Markets еженедельный обзор рынка криптовалют. Сегодня очень интересная ситуация сформировалась у нас на рынке. Значит, что у нас биток вроде бы начинает свое движение дальше по тренду. Нас ожидает, скорее всего, рост в зону 30-32. Я думаю, это будет первая такая цель. Возможно, после какого отката пойдем выше. Но там уже посмотрим, ребят, потому что с этой точки, там с 20 тысяч, это будет там больше 50%. Движение это очень много. Даже учитывая, что даже там если мы развернулись, много падали, но это уже многовато, поэтому думаю, после чего может быть какая-то коррекция. Хотя, есть вероятность того, что может пойти где-то даже на 40 тысяч, то может быть даже 45 там в среднесрочной перспективе, значит, пока что мы смотрим, что движение продолжается, то есть было накопление здесь, это очень хорошо, набрали энергию, потому что там в 29 тысяч многие продавались, то вот смотрите, вот эта то, точка, видите, вот хвосты. То есть зона, с которой постоянно был выкуп и с которой потом уже люди, кто брал, например, здесь или здесь, они выходили, то они могут выйти в ноль, потому что, ну его нафиг этот биток, как говорится, да, лучше продаться уже, посидели там, не знаю, там два года, лучше выйти уже в ноль, там забрать свое, чем дальше сидеть, непонятно, что будет происходить. Вот на это на такой каких рассчитан. Поэтому думаю, что они там стоят как раз. И они, бу они будут сейчас вот это вот, я думаю, что они кроются, поэтому, видите, сразу он не идет, набирает энергию. Я думаю, что там большое количество заявок. Плюс, кто брал здесь, они также будут продаваться перед уровнем. И я думаю, что ребята, ну мы зайдем в этот диапазон скорее всего и дальше посмотрим, что будет дальше происходить. Думаю, может пойти и дальше, может быть даже пойти там на 35-36, все уже поймут, что он идет дальше, а потом только разворот чтобы когда все начинают заходить лонги но это уже мы увидим постфакту, то есть пока что тенденция хорошая но ребят тут брать перед уровнем ну я бы не брал бы потому что немало потенциала ну такое я, я такое не покупаю лучше возьму то что наверное ходило ну, вот ада например ребята тоже сейчас если будет закрепление выше 38 там потом у нас есть там зона 42 43 цента ну и потом уже 51 57 и 65 вот эти вот все будут у нас кстати, 6566. Я думаю, что аду можно будет рассмотреть либо выше этого, либо выше этого. То есть, рассмотреть, сейчас уже пошла, сейчас тут ловить уже нечего. Дальше бенбишка бенбишка завалили на фоне того, что открыли дело сек против э, главы Бинанца и против Binance. То есть, на этом фоне у нас было падение это на процентов 7-8. Ну, смотрите, как бы и что. И в целом, как бы ничего такого. Прям плохого не случится, ну да, откатик с 340 там, в 6 на 305 произошел какой-то, ну в рамках нормального, в рамках нормального. То есть вы, поход выше 335, ребят, вот сюда вот, я думаю, что спровоцирует хорошее движение. Но пока что здесь опасно, потому что есть новостной фон и могут, конечно, засадить. То есть тут нужно быть внимательным. Дальше, что у нас дот, что у нас по дотику, сейчас посмотрим. Значит, дот, о, oh, кстати, смотрите, вот то, что мы с вами рисовали, 5.7, четкий тест, и, кстати, дали точку входа, вот можно было, кстати, взять с коротким стопом, я об этом говорил, ребят, на прошлом видео, можете посмотреть, уровень у нас остался, видите, все отрабатывает, если ждать свою точку, правильно, здесь был ложняк, вернулись, импульс не добрали, еще один добор, и, скорее всего, ребята, пойдем, наверное, 7.2, 7.8, вот, вот, вот, вот эти два уровня будут выступать в качестве сопротивление ближайшего возможно 9 с половиной даже или 11 может быть то есть это нормально но ну, он конечно напичкан деньгами то есть это там, по капитализации дота там наверное, в, в топ-30 входит если не в топ-20 то поэтому я думаю что ну не так просто его конечно нести но все-таки я думаю что он сходит куда-то вверх в данном случае что по Эусу? Эус у нас был на месте, кстати, тоже, смотрите, вот почти достали до да, 1.03, немножечко не доходили, тоже откатик, 1.2, следующее сопротивление, потом 1.32 плюс-минус, вот это будет зона, кстати, и потом дальше 1.47, думаю, что тоже, наверное, сходит, как и все остальное. По эфиру, ребята, ну как, как биток, смотрите, кстати, тоже была коррекция. Вот почти ретез этого уровня. 700, там 662 по факту то. И дальше импульс уже идет. Ну искать уже где-то если ту точку, ребят, смотреть, то либо выше этого, либо где-то на откате. Уже сейчас ушло. То сейчас уже заходить, все. Ну и цель там пока 220, 2020 долларов. Ну возможно, если все будет нормально. Тут нарисовано тоже такого прям Значит все будет нормально То может даже пойдем на 3 там, Или 3 300, посмотрим Как по факту будет Лайткоин ну прет на халвинге Конечно халвинг у нас в августе месяце Я думаю где-то к июню должен Расти плюс-минус Нормально все выкупают Ребятки здесь любой откат можно в целом покупать С откатом то есть Сейчас уже пошло И цели тут я думаю будут Плюс-минус 125-160 Это вот этот диапазон Будет целью движения вот этого всего, ну это может быть и 200, то есть никто точно не знает По S&P давайте посмотрим, вчера у нас закрылась нормально, то есть протестировали этот нисходящую линию тренда Все кричали, что уже все в кризис, ребят, обычно когда все кричат, цена идет в другую сторону Поэтому я думаю, что все-таки этот кризис будет, но он будет, наверное, в 2025 году. Это вот лично мое мнение. Может, оно не будет неправильным. Это не значит, что сейчас надо там все затаривать, и это 100%. Может быть, и раньше. Но это мое личное мнение, что в 2025-м там уже, как бы, они сейчас рынок накачают еще. Нужно знать его на хаи, потому что всегда сильное снижение идет с каких-то максимальных значений значит и ну, Вниз, смотрите, как здесь, Видите, максималку загнали, потом резкое снижение, здесь тоже на максималку загнали, резкое снижение, вот что-то похожее, здесь, видите, тут было, конечно, очень не так быстро, но я думаю, что они должны загнать выше этого хая, пойти еще на этот диапазон, там, может быть, на 6 тысяч или на 7 тысяч пунктов, и после этого, я думаю, будет, но это не скоро, то есть, чтобы вы понимали, ну, он сразу так не пойдет, плюс смотрите, вот уже накопление идет, нормальные вот в этой точке, то есть, да, была нисходящая линия тренда, но все равно, в рамках глобального тренда, ребят, у нас рост. Смотрите, месячный график. То есть, ничего тут прям такого, да, откат, ну и что, здесь тоже откаты были, ну, больше постояли. Ничего тут прям такого плохого пока что нет. Может оно появится, но пока что вроде бы все нормально смотрится. Салана, Салана, ребятки, 20 зона, ну там 19,7. Вот. Можно перевязаться сюда. Конечно, тут такой себе уровень, но все-таки, ребят, он зеркалка, вот отсюда было тоже движение. И вот там 19 точка, плюс-минус. Можно рассмотреть целью 26. Ну потом уже хороший уровень 38. Вот это будет очень классный уровень. Вот, а мне когда-то еще, ребята, покупал бы раньше по 29, вот здесь вот я покупал по 29, думал он пойдет, тут не продал, думал пойдет выше, завалили. Я пока сижу, я не усреднял эту позицию, можно было, конечно, по 15, там по 14 купить, я покупал было еще по 10, потом закрывался по 14, и думал, что я крутой. А оно сходило на 26, ну скажем так, поэтому такое бывает, ну ничего страшного, пойдет выше, буду, скорее всего, ликвидирую эту позицию, которая еще есть. Там в плюс, а там посмотрим. Ну, возможно, она пойдет и выше. Но я думаю, все равно еще потом какой-то откатик увидим по салане. Хотя накопление здесь уже есть, но я думаю, что она сходит, потом еще раз где-то вернется, постоит вот в этих зонах еще какое-то время, а потом только пойдет. Это вот такое у меня личное мнение. Ну, хотя. Возможно, здесь уже накопили, здесь накопили и вот тут уже накопили, поэтому может быть движение пойдет уже и от этих точек. Смотрите, TRX тоже открывали дело против Джастин Асана, головы трона и, кстати, смотрите, бах-бах и вернули. То есть трон тоже продавить, потому что большинство, почти большинство всех стейблов в мире, это ребята в USDT. Ее очень много в троне, в эфире есть понятно, но обычно USDT идет в троне, поэтому если там что-то будет с троном, конечно, это все оплата комиссии и так далее, это стейбл этой сети, но не думаю, что что-то с его прям могут что-то с ним так сделать, поэтому смотрите, вот вы продали, выкупили обратно, и смотрите какая тут консолидация, тут треугольник, конечно, сумасшедший, ребята, вот этот треугольник, если будет выход наверх, ну вы сами понимаете, то есть на размер вот этого треугольника наверх может пойти, это очень много. Но стоит он реально очень сильно. Смотрите, импульс, такая консолидация. Конечно, так ну, поджимаете вверх и вниз, и потом куда-то будет импульс. Но держит очень сильно. То есть пока что здесь, конечно, такие мощные движения. Я бы смотрел выше 0.07 или где-то от 0.056. Но если вернуться, пока что здесь вот заходить немного стремневато, как говорится. Люман, ребята. А Люман, посмотрите, что сделал. Он тоже сходил к уровню. Вот точка была. Помните наш уровень. Кто бы что не говорил, ребята, смотрите, вот эта точка с 0.08. Очень четко протестили эту точку и импульсное движение. Да, вот здесь тоже как бы какой-то уровень, но мы взяли выше. Взяли с этой той, потому что с этого уровня было больше движений и этот уровень сильнее. Можно было вот так взять, конечно, по лаю. Но в целом, как бы, тут уже сильно так значение не имеет, хотя мы видим пробой, вроде бы настоящий симп, импульс после пробоя. Думаю, что нас будет ждать где-то 0.128-0.13 цента Ну, то есть 13 центов, может даже 15. Вот, посмотрим по люму на понедельке. Ну, тут нормально все. Может даже пойти и на 20 центов, и на 30 в среднесроке. Нормально, тут он все смотрится, сильнее рынка, ну и прет, вот это красиво, кстати, где-то точку, все зеленые свечи, ну, нужно откатик подождать, где-то посмотреть, часовик или 4 часовик и потом уже он реально уже разогнался, рипл, ребят, риплый, наш дорогой, я сижу уже там, мы брали еще, когда было вот здесь, вот, вот здесь, вот здесь, когда вот это движение произошло, ребята, не заходил, не заходил, потому что, то есть не выходил, что я уже заговариваюсь. Не выходил, потому что, ребятки, э, вот такое накопление в течение там двух лет, почти трех. Я не думал, что движение будет на там в 3 икса, образно говоря. Я такого не думал. Поэтому э, как бы не выходил, думаю, что он еще пойдет. То есть сейчас буду рассматривать, скорее всего, в рост где-то в зону. 0.6, 1 доллар, может быть 1.4, а там посмотрим. Ну вот это накопление, скорее всего не буду выходить, ребят, жду где-то, ну, моя цель выхода 7-10 долларов. Вот это вот будет, потому что такое накопление, плюс они, есть шансы выиграть в SEC, если это произойдет, то я думаю, там вообще цена улетит, потому что он, он недооценен рынком. То есть тогда на тренде все сходило, а Ripple не ходил, можно так сказать, сходил там в 10 иксов самого low, ну это вообще копейки, как говорится. Здесь, ребятки, по тезосу. Значит, вот был уровень. Протестировали, ложный. Обратно и вот от него в целом почти было то. Ну, почти достали, точка формировалась. Можно рассмотреть. Если нет, тогда уже смотреть выше 1,2. С целью 1.47. Вот это вот у нас вот такие вот будут цели по монетам значит ребята если вопросы есть можете писать кто хочет открыть счет в компания маркс наш партнер обязательно по ссылке переходите открывайте счета то есть все нормально торгуется, нормально вводится, заводится никаких проблем нету 577 инструментов ребят чтобы вы понимали значит разных и фьючерсы и крипта и там акции все подряд поэтому надежно прикольно и Большой выбор, поэтому кто хочет welcome и значит ребята тогда аккуратно торгуйте, сейчас может быть хорошее движение, постоянно накопили, может быть сейчас какой-то произойдет альт сезон, то есть думаю мы как раз вот в преддверии альт сезона, то есть у нас доминация битка выросла, биток стал дорогой, теперь за него купили дешевую альту и можно второй раз заработать на альте, поэтому думаю что нас сейчас ждет альт сезон какой-то может быть месяц, может быть полтора, то есть монеты многие не ходили, поэтому ожидаем, но будьте внимательны, не жадничайте, если вы торгуете фьючерсы, не забывайте ставить, ну с плечами имеется в виду, бывайте ставить стопы, потому что без плечей, если торгуется, то можно и без стопа там посидеть, ничего там страшного не произойдет. А если вы торгуете, ну а если, если не шорт, если шорт, то обязательно стоп, то есть тут уже не факт, ну как бы могут быть и 100% наверх, и 0 на депозите даже без плеча. Поэтому, ребята, обязательно стопы, риски учитываем, всем. Хорошего дня, хорошей недели. Всех обнял и увидимся. Всем пока.